Малыш, все было классно, но, знаешь, мне пора, мое время стоит денег. Ничего. Сейчас ты у меня покричишь по-настоящему. Бакус взял заложницу. Я ждал подкрепления и сдерживал Таннера, который рвался в бой. Атмосфера накалилась. Бакус. Угонщик из Саус-Бич. Самая опытная банды автоугонщиков в Майами. Психически неуравновешен, крайне жесток. Одним словом, типичный психопат. У Саус-Бич ушла тачка. V8. Все киллеры Майами ищут тебя, но, похоже, ты договорился с ребятами Тика. Теперь ты работаешь на них и возвращать V-8 не хочешь. А я хочу. Они поймут, что ты коп, и найдут меня. Не волнуйся. Тебя ждет новая жизнь в Тюяге. Машина в гостинице Голд Кост. Я должен отогнать ее на склад Насту. Меня там ждут. Ладно, Джонс, мы тут не генетический код исследуем. Все просто. Я заберу тачку у Тика и верну ее ребятам из Саус-Бич. Они проглотят наживку. Ты прикончил их у гонщика. Сколько можно стрелять в людей? На Бакуса было столько улик, ему светил реальный срок. Тика это еще ладно, но Калита и Саус-Бич совсем другое дело. Помнишь мексиканцев, которые ей задолжали? Они взяли ее людей и решили убивать по одному каждый час. Помню. Прошел час, одного пристрелили. Два часа. Большой бум. Нет, нет, нет. Не просто большой бум. Калита пошла войной на своих же подельников. Заложила взрывчатку и сказала, что у них есть четыре минуты. Спасся только Ломас. Остальных она отправила на тот свет. А потом рассказала об этом все округе. поэтому в Саусбич так сложно попасть. Калита способна на все. Угу. Так с чего ты взял, что она тебя возьмет? Можешь сказать что-нибудь по делу? Нет.